Здравствуйте! Сегодня 28 января и настало время показать вам сеянцы фаленопсиса. Почти 5 месяцев назад был произведен посев в эти баночки. Вот На сегодняшний день семена, всходы имеют такой вид. выглядит во многих уже как бы начинает расти маленький кончик листика зелененький и такой корешочек микроскопический вот в этой банке Сначала было очень много всходов, но они замерли и осталась только очень небольшая часть. Развиваются сеансы довольно-таки слабо, неравномерно, поэтому сеять лучше пореже. И вот в этой банке. Вот Вы можете наблюдать развитие сеянцев, у некоторых уже начинает проклевываться листик. А в этой банке было на первое, первое время очень много сходов, вот, развивались семена очень быстро и активно, но они в толще жидкости, в смеси были питательной. И вот они замерли вид, какой имеет росточек. Вы можете наблюдать это по боку баночки. Видите, такой как бы шарик, из него проклевывается маленький корешочек и верхняя зелененькая часть. Это будет расти листик? Вот сейчас я вам покажу сходы. 11 сентября. Вот, пожалуйста, всходы 11 сентября в этом их баночке активно развиваются сеянцы, но неравномерно. Некоторые уже приостановили рост. Другие пока растут. Потихонечку увеличиваются в размерах. А в этой баночке, посеянные на крахмале совсем немножко сходов Здесь очень много воды, поэтому плохо зашли. Многие семена э, провалились в нижнюю часть субстраты, поэтому перестали развиваться. Но самое интересное, вот на этих двух росточках я хочу показать. Нижний росточек, видите, он длинненький на вид. У него уже проглядывается корешочек беленькая более светлые И вглубь банки растет маленький листик. Он пока где-то около двух, ну, может трех миллиметров. Но он уже растет. И вот верхний всходик ну, немножко он такого не сильно хорошего, не сильно яркого цвета. Ну, раскрылся у него, как бы почечка раскрылась, и, появля... и появился э, росточек листика. Вот и все на сегодня. Кому было интересно видео, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч.